послушай что ты сделал окей вот а, я а, просто захожу а, на канал я смотрю с, а с не на канал я смотрю Я убрал шершащую чтобы она тебя раздражала. <связь> Долбоёб. Но найс. Э Закрой ебало, <свист> Блять Леш, ты реально конченый. Просто закрой рот на <свист> Мне нравится вот конкретно то, что я сейчас послушал. Это плохо. То есть там хорошая музыка, но все же.